Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в быстрое обновление по криптовалютному рынку. Только что стала известна одна из самых масштабных новостей в этом году. BlackRock, компания, которая на прошлой неделе объявила партнерство с крупнейшей криптовалютной биржей Coinbase, сегодня ставит все на биткоин. Если что, BlackRock это самый большой управляющий активами в мире. Под их управлением находятся активы на сумму более 10 триллионов долларов по состоянию на январь 2022 года. И сейчас они запускают приватный траст, который предлагает неограниченный доступ к спотовым биткоинам, то есть к самым настоящим физическим биткоинам а не фьючерсам и прочим бумажным деривативом. В своем объявлении они пишут, несмотря на резкий спад на рынке цифровых активов, мы по-прежнему наблюдаем значительный интерес со стороны некоторых институциональных клиентов к тому, как эффективно и с минимальными затратами получить доступ к этим активам с использованием наших технологий и возможностей. Речь, конечно, идет о таких цифровых активах, как биткоин и криптовалюты. Биткоину, очевидно, это понравилось и поэтому его цена в последние 24 часа выросла. Но есть еще одна вещь, о которой никто не говорит, а она очень весомая. Запуск Bitcoin траста крупнейшим управляющим активами в мире для меня означает то, что BlackRock включается в гонку создания Bitcoin ETF в США. Как мы знаем, в США до сих пор нет ни одного спотового Bitcoin ETF, а, только фьючерсные. Комиссия по ценным бумагам и биржам США никак его не одобрит. У нас уже есть такие спотовые Bitcoin ETF в Канаде, в Австралии, но не в США. BlackRock, скорее всего, планирует создать такой ETF впервые в Америке. Вот какой у них будет план. Они запускают частный траст. Потом они сделают его публичным, а затем они придут в комиссию по ценным бумагам и биржам США и скажут «Мы BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, дайте нам возможность конвертировать публичный траст в спотовый биткоин ETF». Первый на территории США. Фактически в скором времени мы увидим столкновение двух крупнейших управляющих активов в традиционном мире SEC и в мире цифровых валют BlackRock. Звучит как сюжет для документального фильма мне уже не терпится увидеть влияние BlackRock и его Bitcoin ETF на криптовалютный рынок. Но нужно быть осторожным со своими желаниями. BlackRock, несмотря на уклон в сторону цифровых активов, до сих пор остается огромным финансовым институтом уол Уолл-стрит. И поэтому, чем больше биткоин переплетается с такими организациями, чем больше он становится частью традиционных финансов, тем дальше он уходит от своей изначальной мечты. Но все-таки хорошо, что BlackRock заходит в биткоин и заходит сразу с козырей обеспечивая всех институционалов доступом к физическому биткоину, а это миллиарды и даже триллионы долларов, которые готовы зайти в криптовалюту. Учитывая, что у биткоина фиксированное предложение, это означает только одно – биткоин продолжит делать то, что у него хорошо получается, а именно восстанавливаться после масштабных крахов. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Thank mm -hmm. you.